Показываем пример работы со средством щелочью, уборка лестницы, мытье лестниц. Таким способом работает семя. Ты снова концентратом в целом, да? Ну я чуть-чуть его лью сюда. Не с, с, с ним сразу нормально, да? Да. Вот эти про это я говорю, видишь, как бы он, он все это фигни как-то вылетает, и, и наверх его бросило, что с ним делать? Я еще его ставляю, потом я хочу его найти сразу следующий. Вот пример работы, где он сразу пенится. И полностью, весь налёт, который находится на лестнице, нам удается очистить. Может он куда ушла? А, вот он? С лестницы что ли? Макс! Да? Ты что там, гидраж уже делал? Я уже. Ну это и всё давай, сейчас я тоже пошёл. Да, у нас